Мы представляем вашему вниманию новое устройство RUTOKEN. Это дуальная смарт-карта RUTOKEN ECP 3.0 NFC. Принципиально новое полнофункциональное СКЗИ и средство электронной подписи для мобильных устройств. Ее главное преимущество. Подпись касанием карты к мобильному устройству или считывателю. Криптография на борту на неизвлекаемых ключах. Производительность через NFC-канал не хуже, чем через контактный интерфейс. Совместимо со всеми мобильными и настольными операционными системами. Защищенный NFC-канал не требует процедуры сопряжения. Совместимо с криптопровайдерами, секреты хранятся отдельно от приложений и документов. хотим показать вам, как это устройство работает. Для начала необходимо сгенерировать ключи электронной подписи на смарт-карте и выписать сертификат. Для этого подключим смарт-карту к компьютеру через контактный или бесконтактный считыватель. Генерировать ключи и выписывать сертификат мы будем с помощью нашего сервиса RARuToken. Там это делается очень быстро и просто. Переходим на сайт, нажимаем «Создать ключ». Выбираем необходимые параметры. Мы будем создавать ключи по алгоритму ГОСТ 2012-256-бит. Нажимаем «Сгенерировать ключи». Ключ создан. Дальше мы можем либо создать настоящую заявку на сертификат и отправить ее в удостоверяющий центр, либо создать заявку на тестовый сертификат. Мы создадим заявку на тестовый сертификат. Заполняем необходимые поля. Выбираем параметры и нажимаем «Создать запрос». В результате тестовый сертификат будет создан. Сценарий использования смарт-карты Допустим, в компании есть мобильная бригада рабочих которым необходимо каждый день ставить подпись в журнале по технической безопасности, подписывать заказ снаряды и документы для допуска к работе с электрооборудованием. У каждого из них есть смарт-карта с сертификатом электронной подписи и одно на всех мобильное устройство, которое находится у бригадира. На мобильном устройстве с операционной системой Android или iOS установлено специальное приложение. В начале рабочего дня бригадир запускает на мобильном устройстве приложение и электрики по очереди подписывают на нем необходимые для работы документы. Как это происходит? Бригадир выбирает приложение рабочего, который должен подписать документ. Тот при необходимости читает документ и нажимает кнопку «Подписать». Вводит свой пин-код. После этого прикладывают свою смарт-карту к мобильному устройству. В результате документ для допуска к электрооборудованию будет подписан. А данные о том, что электрик вышел на смену, отправятся в специальную систему. Такие же действия выполняют другие электрики из этой бригады. Все это работает, даже если у бригадира мобильное устройство с операционной системой «Аврора». Заказать смарт-карту RUTOKI на CP30NFC можно на нашем сайте. Ссылка на документацию по интеграции смарт-карты будет в описании к ролику. RootToken ECP 3.0 NFC – это быстро, удобно и надежно.